Приветствую вас, уважаемые друзья, партнеры, подписчики моего канала, гости. На связи Ростислав Франскевич, серебряный партнер Руй клуба. В этом видео я хочу показать вам, как купить криптовалюту UMI на криптовалютной площадке SIGINPRO Про в разделе P2P торговля. Для этого мы должны авторизоваться в своем аккаунте SiginPro Про и перейти в раздел P2P торговля. Выбираем раздел «Купить УМИ». Мы можем настроить фильтры «Выбрать страну». Я в данном случае страну выбирать не буду. Способ оплаты. Это могут быть наличные, банковский перевод, другие переводы, электронные деньги, международная платежная система, мобильный перевод. Меня интересуют электронные деньги, адвокэш, валюта. Можем выбрать. Меня интересует доллар США. И смотрим, что мы имеем, какие предложения. Мне необходимо купить УМИ на 225 долларов США, и для этого, конечно, я авторизовался в своем кабинете Адвокеш и предварительно пополнил мой кошелек долларовый через функцию пополнения счета. Итак, мы видим бронзовый партнер Корпион, хороший рейтинг, он на сайте и 166 долларов. Берем эту сделку. Итак. Время оплаты 30 минут, время реакции 30 минут, лимиты от 11 до 166 долларов США. Ну, мы берем сумму к оплате 166, комиссии нет. Способ оплаты а 2 cash и запрашиваем сделку. Сейчас мы ожидаем согласия продавца. Итак, продавец откликнулся. Переведите сумму к оплате на указанные реквизиты и обязательно сообщите об оплате продавцу до окончания времени сделки. Сумма к оплате 166 долларов, получаем 159 умий по курсу 1,1 доллара. Реквизиты нам даны, копируем реквизиты и переходим на Адвокэш к оплате 166 долларов. Перевод средств, сумма отправления 166 Кошелек указываем 78-73-21-15. 78-73-21-15. Кликаем ⁇ Продолжить ⁇ Подтверждение платежа. Пожалуйста, подтвердите этот перевод. Это займет всего несколько секунд. Мы запрашиваем такие подтверждения очень редко и только при необходимости. Это защищает ваш аккаунт от взлома и кражи средств. Не закрывайте это окно. Мы отправили письмо на ваш адрес электронной почты. Выполните инструкции в письме. Вернитесь в это окно и нажмите «Продолжить». Идем на почту. AdvoCash. Подтвердите перевод средств. Все верно. Подтверждаем. Возвращаемся во вкладочку AdvoCash. Продолжить. И видите код из кодовой карты под номером 6. Я рекомендую защищать дополнительно свой аккаунт. В данном случае я защищаю номером кодовой карты. И подтвердить. Итак, средства успешно отправлены. Мы переходим в p торговлю и напишем. Здравствуйте. Перевел. Сообщаем об оплате обязательно. Я оплатил. Сейчас, как только продавец удостоверится в получении оплаты, он отпустит задепонированную криптовалюту. Ожидаете? Ожидаем. Итак, мы видим, сделка исполнена. Денежки автоматически перешли на наш кошелек. Мне пишут, благодарю за сделку. Пишу взаимно. Кстати, смошенничать здесь невозможно. Как только сделка принята в работу, криптовалюта автоматически резервируется сервисом Сиген и по оплате отгружается, даже если, например, наш продавец куда-то уехал, ушел. В любом случае сделка будет исполнена уже самим сервисом. Сейчас нам необходимо оценить сделку. Хорошо, рекомендую. Сотрудничество. Оценить сделку. Можем перейти на наш кошелек. И вот мы видим наши 159, 0 юми на кошельке. Вот таким образом, легко и просто, мы можем приобрести криптовалюту УМИ на криптовалютной площадке SIGIN Про в раздел p 2 торговли. Присоединяйтесь в Рой Клуб, в мою структуру, получите ваш собственный банк с постоянным доходом до 10% в месяц с криптовалютой призм, доходом до 40% с криптовалютой УМИ и возможностью вывода средств и партнерских бонусов в любой момент. Заинтересует? Звоните моим партнерам, я помогаю все здесь. Сделать под ключ в режиме демонстрации экрана скайпа. если понравилось видео ставьте лайки подписывайтесь на мой видео канал с вами был ростислав францкевич всем добра и до встречи в скайпе. пока пока